Друзья, на канале сильно упал актив и поэтому мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, именно ты сейчас переверни свой телефон или спустить под видео и переподпишись на мой канал. А еще будет круто, если ты нажмешь на колокольчик и поставишь лайк. Так мы покажем ютубу, что мой канал и мой контент еще вам интересен. Спасибо за поддержку. Друзья, привет! С вами я, интересный, и сегодня у нас новое видео на моем канале. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать насчет того, что вообще происходит сейчас с нашим немножечко сервером, как бы что будет в дальнейшем, приж... ближайшее время даже, что примерно может быть, и несколько новостей, даже скажу для вас, ну не для всех может быть, конечно, это будет интересно уже, но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 Ой, что-то долго говорю. Продолжайте смотреть это видео. Ну что, давайте начнем. Ну, спустя вообще очень большое время, ну, очень реально скажу большое время, спустя, ну сколько, наверное, с зимы, с начала зимы, мы достроили все-таки этот большой район главного города. То есть, где-то недели... Неделю назад мы открыли этот район И здесь уже начинают жить много разных людей Строится много разных зданий Также вот это все строится Я, если хотите, но потом будет обход городов всех И на стриме будет обходы, поэтому В ближайшее время, надеюсь, в мае Уже я вам выложу обход Любого, ну, вообще городов нашего сервера Значит, вообще, что Близится уже конец сезона Так как летом уже должна выйти Новая версия, то есть версия Майнкрафта 117 пещерное обновление, горное также, да. И поэтому мы как бы уже готовимся к этому всему. То есть мы уже начинаем, мы даже так сказать масштабного ничего большого такого не строим теперь больше. Все это наверное последний город, который был построен. Ну, его бы конечно мы бы тоже не начинали бы дальше, не продолжали бы строить. Если бы было бы такое, что, типа, там бы, если был бы сейчас февраль, мы бы его даже не продолжали бы строить, так как, что? Осталось там чуть-чуть, и мы должны как бы построить. Но, мы так, ну, из-за того, что я обещал, что мы на день рождения сервера откроем наш город. Поэтому на день рождения сервера, то есть 22 марта в 6 часов вечера, все люди, которые хотели, они могут, типа, ну, хотели и хотят попасть, то могут теперь сюда попасть. В этот город. Uh, следующие новости, конечно, мы провели отпраздновали день рождения, может кто-то видел, конечно, если хотите, я могу, как бы, вам вставить, или в описании заходите, там есть ссылочка на стрим, который мы где проводили день рождения. Леди and джентльмены, концерт в честь дня рождения Северодзир я объявляю открытым! Поздравляю! Пыгнали тогда, шо, ребятки? Пыгнали, пыгнали, давайте, погнали, пыгнали. Да, Кто это? Может, для кого-то он покажет скучным, может, для кого-то веселым. Я ничего не знаю. Провели мы его тут, отпраздновали, и все начали заселяться. То есть, тот территорий теперь у нас полностью домовая. И, ну, как э, близится уже конец сезона, то есть, мы должны как бы придумать, что будет дальше. Что будет дальше сервером, что будет, ну, так далее. Пока мой план, мы должны будем провести еще, как минимум, один суд. Соберется госсобрание, соберется... Разные штуки, еще может быть какие-то РПшки, нач... прям большие масштабные Начнутся проводить какие-нибудь конкурсы Конкурсы скинов и так далее, может проведем Еще ближайшее время И так далее, поэтому, ребят э, Будет сейчас все Супер интересно, поэтому в ближайший месяц Смотрите весь канал, потому что Теперь могут быть Возвраты всех разных рублик По серверу, может даже будет сниматься Много видео по серверу и так далее Значит, насчет Меш- сезоне. Межсезонье большинство такого прям как межсезонье не будет. Я сразу же всех предупреждаю, даже и на стриме, чтобы потом не были мне вопросы, типа, э, у вас, вот смотрите, сервер закрылся и так далее. Да, сервер будет закрыт. Он будет закрыт, уже для вас всех точную дату говорю, примерно. Ну, прям не супер точно, потому что все может пойти по раскладу событий. Вообще, основная дата стоит на, какое? На 9 мая. То есть 9 мая в, во сколько там, наверное, 6 часов вечера мы делаем последний какой нибудь мероприятие, закрываем полностью каким-нибудь РП-инвентом и так далее. И уже полностью закрываем полностью сервер, отключаем его, я начинаю уже делать полностью копии карт всех, и, ну, и мы выложим эту карту для вас даже, я вам, я проведу вам обход и выложу карту. Я проведу реально вам обход и выложу уже эту карту вот в описании под каким-нибудь видеороликом, то есть под обходом. Если кто-то хочет, может потом скачать, полетать за, как бы, моего персонажа по всем этим городам и так далее. Посмотреть, что же тут и как. Значит, основная дата закрытия это 9 мая, да. И если все пойдет хорошо, то... Как бы мы дожмём до 9 мая. А так, если пойдете плохо, то 23 апреля, что ли, или 24 апреля, не знаю точно, как работает этот хост. Может быть, они нам дадут еще одни сутки, как бы, воспользоваться. То тогда либо 23, либо 24 апреля. Ну, об этом, обо всем мы будем узнавать заранее, потому что, как бы, 24 апреля, например, до 9 мая, это там две недели будет. Поэтому нам надо узнавать заранее уже... Можно ли купить на две недели хост или вообще просто, ну, вообще нельзя его так покупать, либо только на месте. Если на месяц, то тогда, ну, как бы на месте не надо будет. Либо будут как-то возвращать потом кусочек денег, потому что ты как бы на месте тоже не хочется оплачивать. Но это как бы дороговатенько, дороговатенько. Значит, о том, что реально, не помню, я это сказал, не говорил, но у нас закрывается как бы вход на сервер. Все, больше на сервер никто не зайдет. Не зайдет сюда ни новички. И на бодрох также все закрывать. Все, входы на сервер закрыты. Больше вот с этого момента после выхода этого видео вы больше никогда не сможете зайти на сервер. Только если вы согласны только на платной основе. Конечно, я не очень хочу это, чтобы все кто-то покупал там эти проходки. Но ну, это мне это, вам, это больше вам решать. Но объясняю почему. Ну, я уже объяснял много раз, почему я не хочу, когда... Ну, как бы, у нас сервер еще не настолько популярен, чтобы продавать, как бы, проходки на него за 200, там, за 300 рублей. Поэтому, ребят, если кто-то захочет, то, э, как бы, попасть на сервер, то теперь только на платной основе, и проходка, наверное, рублей 20 будет составлять. И, поэтому, гриферить, не гриферить, играть, не играть, это вам будет все решаться. Как бы, решайте только вы и так далее, потому что... Некоторые игроки будут там это так далее гриферить, Ну, мне кажется, будет теперь жалко потерять все деньги. Все, кто уже написал, то есть до 29 числа написал на сервере, я, например, ответил им, все, они принимают. Все, с 29 числа уже даже до выхода видео, если кто-то там написал, извиняюсь, все, вы не успели. Извиняюсь, все. Как бы время было дано. Извиняюсь, ну почему я закрываю сейчас это? Потому что остается один месяц. Да, Бэдрок вообще 18 апреля, конец сезона. Я должен там буду проводить обход. Потому что это как бы для Бэдрока вообще скучно. Получается две недели. Человек должен... Итого, плюсом там куча гриферов каких-то чертов появилось, которых надо будет перебанить. если мы узнаем, кто это был. Всех перебаним, всех гриферов чертовых. Ну, а наш сервер еще месяц, конечно, будет жить. Но как бы тоже, мне кажется, будет обидно, когда... Как бы вас просто отключат, когда вы зайдете, например, 9 мая, на, например, на празднование чего-нибудь. И как бы вас выключает, и все, вы больше не сможете играть. Как бы очень тупо. А, как вы видите, главный город разрастаете. Можете посмотреть, вот здесь микрожилой район. Не знаете, как он вам понравится. Поэтому следите за стримами. В ближайшее время, наверное, в ближайшие несколько дней будет новый стрим по серверу. Ну, вообще, короче. Сейчас Честно. Основное... Все основное, я надеюсь, я вам сказал. Если есть какие-то дополнительные вопросы по серверу, пишите их в комментариях, я на все вопросы отвечу. Либо пишите мне в ЛС, я готов буду даже с некоторыми. То есть... Э... И либо пишите мне в ЛС. И еще, если вы хотите, как бы, чтобы я начинал, также возвращал в жизнь свой дискорд-канал. Как бы переходите по ссылке, вступайте в этот дискорд. Там, если что, проводят съемочки, съемочки. Как раз мы с... уже в ближайшее время доснимаем сериал "Шахтеры", надеюсь, надеюсь, мы доснимем его. И он уже начнет выходить. Я вам так скажу, наверное, с 2 апреля, с пятницы на этой неделе. Ну я а вам я могу сказать, что поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, ребята, и всем пока.